Всем привет! На моем опыте это первый медвежий полноценный рынок, на который я, так сказать, попал от начала, ну и надеюсь пройду его до конца. В крипту я пришел посредине где-то бычьего рынка и вот сейчас самый страшный, наверное, ужасный медвежий рынок, который нас уже застал или еще впереди ждет. Поэтому есть каких-то ряд определенных правил, стратегий, которые буду использовать я, чтобы, естественно, на этом рынке не потерять все свои средства, а наоборот попытаться их накапливать и потом в дальнейшем приумножить. Поэтому, кому данное видео может быть интересным, присаживаемся, поехали. Больше информации ребят, даю в телеграм-канале, поэтому обязательно туда подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Самое сложное на рынке, что я понял, это увидеть пик э, бычьего рынка. Да? Э, естественно, также определить дно рынка. Ну и на самом вот этом пике выходить из рынка, и когда начинается медвежий тренд, чтобы вы были к нему готовы. Поэтому сделать это очень и очень трудно. И если у вас этого не получилось, я вас успокою. У многих этого не получилось. Но есть определенные какие-то правила, по которым давайте попробуем давайте которые попробуем придерживаться, чтобы у нас получилось как минимум приумножать криптовалюту. Так вот, самое первое, наверное, правило, которое можно сказать, как бы это смешно не звучало, это нужно быть эмоционально абсолютно спокойным, уравновешенным и верить в свои силы. Потому что рынок зачастую он играет именно на ваших эмоциях, на вашей Паники. Сейчас идет такой страшный медвежий рынок, мы еще попали в кучу э, глобальных, наверное, процессов, которые лично мы как люди вряд ли можем сильно повлиять. Это и рецессии, тут начинается, и ужесточение поднятия ставок от ФРС, это и война России против Украины, это и сейчас уже поговорит о новой пандемии там ОСПЕ. Это и различного штуки, бросы любые, которые приходят на рынок, там вот сейчас недавно Uniswap, клиенты там, потеряли средства, Таралуна, там соскамилась, фонды соскамиваются. Да? То есть весь, весь, весь вот этот негатив, он эмоционально на нас очень сильно влияет и заставляет нас делать поспешные выводы и делать ошибки в виде продаж наших монет, активов, которые мы набирали до этого. Поэтому худшим решением, что может быть, это, конечно же, если вы уже попали в медвежий рынок и при самых верхах остались с позициями, там, с криптовалютой. Худшее решение это будет, наверное, сливать по минус 50-60% стакан и реально там пробовать закупиться на дне. Во-первых, и уже дно не поймаете, потому что у вас эмоции бурлят, вы расстроены на это все, вы забрали там копейки с того, что влаживали. И плюс вот это дно вам будет очень страшно откупать, и вы его никогда не откупите, и в итоге вы останетесь вообще без скрипты. В таких случаях я рекомендую, вот если уже застряли, да, у меня тоже есть позиции, которые там некоторые высоко набраны, то лучше уже находить силы, Находить средства для дальнейшей вырабатывания стратегии и пополнения средств, там не знаю ну, каким путем вы же там зарабатываете деньги. И находить, чтобы вот эти позиции, которые у вас есть, пробовать начинать усреднять. И мы переходим ко второму правилу, это нельзя покупать на медвежьем рынке любые активы. Просто там каждый месяц вы насобирали там денег, вы инвестируете в криптовалюту и вы ровно там каждый месяц покупаете по любым ценам. Нет, это ребят не работает, это работает на бычьем рынке или если мы уже находимся возле дна или на дне, то тогда это сработает. Но покупать каждый месяц любые активы по любой цене, это будет неправильно. Особенно, если вы застряли там по высоким ценам. Потому что, допустим, мы копились в районе там, 40 тысяч за биткоин, там 3-4 месяца. Да? И вы каждый месяц взяли и по 40 тысяч покупали биткоин. Или там, например, монету DOT, которая там стоила 40 долларов. И вот вы за 4 месяца сделали 4 покупки по 40 долларов. Но мы уже в медвежьем рынке. А если бы вы действовали просто по стратегии и каждая покупка усреднения у вас была минус 50% еще падения, то есть что, о чем я веду речь. Если у вас уже была одна покупка, в первый месяц вы купили по 40 долларов DOT, так вы ждете просадку минус 50% и покупаете уже DOT по 20 долларов. Это будет второй ордер. Потом вы докупаете DOT еще минус 50% по 10 долларов. И вот там рынок может дать буквально на днях и ДОТ уже будет там 5 долларов стоит, вы находите средства и берете DOT по 5 долларов. И таким образом 4 месяца вы покупали не по 40 тысяч, а вы ровно ту же сумму, которую выделяли там по 40 долларов, когда DOT стоил, вы берете и покупаете на те же самые средства, только вы уже монет DOT покупаете постоянно в 2 раза больше, потом в 3 раза больше, и у вас средняя цена покупки ДОТа будет... Не такой страшной и печальной в 40 долларов, а она там будет там в районе 15, может даже вы доведете до 10. Это совсем уже а, другое у вас будет настроение и чувство, что да, дот действительно может подняться там к своему хай 50 долларов, и вы хотя бы еще и заработаете. Не просто там выйдете в 0 по 40 долларов, а получите еще какие-то 4-5 иксов. Это совсем другое настроение, другая стратегия. И другое поведение ваше. Это будет правильно. То есть, усвоили. Не нужно да, покупать по любым ценам там раз в месяц. Нет. Вы покупаете по стратегии. Вот если вы решили брать по 20, по 10, по 5. Вот ставьте либо лимитные ордера. Либо ждете месяц. Дот находится или биткоин на том же уровне. Вы его не покупаете. Вы просто наращиваете USDT. Понимаете? Или там бюст или USDC. Неважно. Тоже надо делать диверсификации. Но это... Отдельное видео есть на канале, можете посмотреть. Лучше наращивать тогда позицию в долларах, особенно если это медвежий рынок. Ну и третье правило это рассматривайте рынок как долгосрочную перспективу. То есть спекуляция – это хорошо, в моменте там получилось заработать, но если не получается в моменте заработать, например, прийти рынок, на рынок там, на бычке, да, сделал X2, вышел с рынка, забыл про это. Да, есть такие ребята, они пользуются да, такими моментами, но все равно же рынок потом затягивает, перемалывает вас, вы совершаете какие-то ошибки совершает какие-то потери тех же самых заработанных денег и в итоге остаетесь ни с чем. Поэтому лучше рассматривать сразу рынок, если вы уже перешли сюда, как долгосрочную перспективу. И если его рассматривать с этой позиции, то обязательно инвестируйте в знания. В знания крипторынка. Повышайте свой уровень знаний просто изучайте кучу материала можете изучать трейдинг можете изучать проекты можете изучать таки номику проектов что такое там блокчейны ну в общем все все все что связано особенно с теми там монетами которые вы готовы проинвестировать подписывайтесь на их телеграм-каналы особенности Твиттер рекомендуют, потому что без Твиттера сейчас скрипте никуда. Следите, как они развиваются, какие-то они новости дают, что они делают. И таким образом вы будете постоянно-постоянно подпитываться вот этой информацией. Во-первых, вы поймете, что проект делает, а что не делает, который вы проинвестировали, и вы будете принимать решение, может с него нужно выйти в пользу какого-то другого проекта. И вот этот весь пучок знаний, который вы обретете, особенно на медвежьем рынке, он в любом случае зря не пройдет. Вы получите ряд преимуществ и возможностей при, например, следующем бычьем забеге и уже тот объем там капитала монет, который у вас будет накоплен, вы с ним разберетесь. Я более чем уверен в пользу плюс да, для себя, а не просто там выйдите ноль, заработайте чуть-чуть, а именно выжмите максимум с этой ситуации. Ну и четвертое правило, для меня оно является самым важным, потому что именно то, что я его не придерживался, не позволило мне в свое время, в конце 16 -го года и в начале 17-го, не заработать около 2 миллионов долларов. И сейчас я расскажу, что это за правило. Правило звучит так. Никогда не слушайте пессимистическое настроение вашего окружения или в кавычках друзей. Ребят, это самое хуже, что может быть, когда вы уже знакомитесь с какой-то новой индустрией. Да неважно, крипторынок это, не крипторынок. Просто вы начали рисовать. Да, вам говорят, нет, ты херню рисуешь, а тебе кажется, ты хорошие вещи рисуешь. Просто, ребят... Не слушайте никогда негативные отзывы, в особенности в вашем окружении. Лучше такое окружение, если вы уже решили что-то менять в своей деятельности, изменить на тех людей, которые занимаются этой деятельностью. Потому что если бы я больше общался с теми людьми, которые уже занимались в то время криптовалютой и зарабатывали на этом, я более чем уверен, у меня результаты были бы шикарные. А так... Я в свое время, просто не разобравшись, понабирал криптовалюту, чтобы вы понимали. У меня было там биткоинов около пяти штук. Я набирал 100 эфиров, еще по 10 долларов. У меня была Stellar Lumen, там около миллиона монет, чтобы вы понимали, когда он потом до, до доллара рос. У меня была Xem еще, если вы помните, такая криптовалюта. Xem называется. Она тогда тоже давала там около 30 тысяч процентов. Я набирал, у меня тоже было там больше 200 тысяч монет. Ну, в общем, ребят, это... Колоссальный опыт, с которым я столкнулся, потом была история с Китаем, когда рыночная капитализация там была еще 40 миллиардов или 60, потом упала на 40, в общем негатив, я ходил на работу, мне рассказывали это все херня, это фейк, там прикалывались, клички давали, и все меня побудило, побудило продать полностью свой портфель. Я вот те мысли, которые мне доносили, что у тебя не получится, это все фигня, ты потеряешь деньги. Хотя я там проинвестировал 5 или 6 тысяч долларов, да, их, конечно, трудно собирал, но на тот момент их придержать было там 7 или 8 месяцев, превратилось бы в 2 миллиона долларов, понимаете? Поэтому, послушал тех, в кавычках, кого я считал там, друзьям и знакомым окружением, которых сейчас уже нету, и... Той криптовалюты нету. Я эфир сливал, чтобы вы понимали. По 11 долларов. Я думал, заработал там пару процентов. По 10 купил, по 11 продал. Биткоин я продавал по 1900 долларов. Брал по 900. И там Stellar люмен тоже почем брал. Я уже даже не помню. Там 0.000. Там вообще цена была. Экземи, Stellar. Вот 0.00, куча нулей. Вот такая история. Потом они как бахнули. По 30 тысяч процентов. Ну, буквально там... Да, по-моему, 7-8 месяцев, может, там около года, сумасшедшие и бычий рынок, сумасшедший был. И потом я уже начал скупать на хаях, и, естественно, я эти деньги профукал, потому что там биткоин там на 20 тысяч подлетел, все подлетело, там экзем, по-моему, до 2 долларов подскакивал, люмин там до доллара, и все это я уже покупал на хаях, эфир там до 1100 долларов там поднимался, и получается... Еще там и Dash в портфеле было, и Monero. В общем, вся эта история я потом понабирал. И все это рухнуло. В итоге потерял эти 5-6 тысяч долларов, потому что биткоин с 20 на 6, потом 6 туда. В общем, все испарилось. Я не выдержал. Медвежий рынок меня перемолол. И э, в минуса, естественно, я продал. И пошла опять работа. Все по новой. Забыл за эту крипту. И вообще... Об этом рынке. И уже аж в середине бычьего рынка я на него вспомнил, потому что уже начал каждый таксист об этом говорить. И это опять же таки, это по поздний заход в рынок, потому что когда уже все об этом говорят, это уже нехорошо. И вот сейчас медвежий рынок, я взялся и хочу его пройти там от начала до конца, пробовать накопить капитал, прийти в криптовалюту именно на долгую, потому что циклы, как показывает да изначально, там из истории биткоина, есть рост, есть падение, есть рост, есть падение. Да, я не спорю, история может меняться, она может перезаписаться. Никто не спорит, что биткоин завтра может стоить 0, так как и криптовалютный рынок вообще непонятно, что в мире может произойти завтра. Поэтому здесь риски, конечно же, учитываю и принимаю их такие, какие они есть. Поэтому вы тоже имейте это в виду. Но все же я надеюсь, что рынок надолго, технологии надолго. И вот те правила, которые я вам озвучил, я буду их применять. И я надеюсь, они мне, и также же надеюсь и вам, если вы возьмете э, что-то полезное из этого для себя, помогут собрать определенный какой-то портфель, определенно какие-то хорошие цены. И потом на следующем там бычьем забеге, бычьем рынке получить э, хороший, а кто-то может заберет и максимальный Профит. Если видео было, ребят, полезным, обязательно поддержите лайком, пишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Можете поделиться там друзьями, знакомым, может им тоже будет полезна данная информация. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.